Ребятки, всех приветствую на канале Сама себе Швея. Меня зовут Ирина. В сегодняшнем видео я покажу процесс пошива пижамки, а точнее рубашки лета по выкройке Хелперсев. Ссылку оставлю в описании, где взять выкройку. Что хочу сказать. Довольно простая в пошиве. Хотя в самом начале инструкция меня напугала, но все оказалось довольно легко и просто. В некоторых моментах у меня были вопросы к описанию, но я там справилась и сделала на свой лад. Может быть, вы это, кстати, возьмете и вам пригодится, потому что вот эти вот моменты застрочить, потом расстрочить мне показались немножко странными. Это в обработке воротника и рукавов. Ну, в принципе, вы увидите. Так, что еще? Я внесла небольшие изменения и сделала не один, а два кармана. Так что имейте в виду, там будет у меня видно, да, все. И еще я, э, что, все, больше ничего не делала. Вот, что еще хотел сказать про ткань? Я хотела сказать ткань у меня батист, стопроцентный хлопок, очень такая тоненькая. И э, прозрачненько, и с очень красивым орнаментом. Ну, сейчас, в принципе, все увидите сами. Все. Приятного просмотра. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Очень люблю вашу обратную реакцию. Я уже подготовила все детали, выкроила, продублировала, какие нужно было по инструкции. И нам нужно сделать вот такой вот кармашек. Первое, да, что мы должны сделать. Вот у нас есть вот такие детальки сам кармашек кант и крышка или клапан карман ну верхняя часть она у меня продублирована и я ее уже заутюжила вот так вот и берем вот этот вот наш кантик кантик я кстати тоже декотировала потому что я его прям намочила а потом утюжила выглаживала я вчера целый вечер потратила на то чтобы вот его привести в порядок после того когда он намок потому что он у нас хлопковый он может сесть во время стирки все остальное я тоже декотировала я <coughs> мочила ткань намочила высушила погладила так вот наш кантик вот так вот вот сгиб идет вот здесь тут сгиб вот так складываем и наш кантик кладем вот так. Немножечко не до конца, там миллиметра, наверное, два не доходя до конца. И закрепляем его. Вот, готово. Можно наметать. И сейчас это надо пристрочить максимально близко к нашему вот этому вот рубчку, Вот прям по этой строчке, которая здесь идет. Я делала, кстати, это лапкой для притачивания молний. Так, это готово теперь берем вот это у нас лицевая сторона вот так нашу наш карманчик сверху кладем вот таким вот образом кантом вовнутрь и закрепляем вот так вот можно опять же наметать и делаем строчка в строчку прям еще одну строчку притачиваем прям вот в эту попадая ровно в эту строчку и теперь обрабатываем срез на оверлоке вот этот я поставила там инструкции написано на 4 нитки а я поставила трех нитку и когда мы будем потом утюжить у нас получается мы будем заутюжить вот сюда значит у нас лицевая сторона оверлочной строчки должна идти вот здесь Все отутюживаем. и смотрите я сделала себе вот такую болванку и вот эту вот болванку укладываем так чтобы у нас внизу оставался сантиметр по бокам тоже сантиметр и заутюживаем вокруг аккуратненько делаем форму вот я сделала форму, от утюжила сейчас ее выну и аккуратненько это все по краешку наметаю так не очень я люблю вот такие вот закругленные карманы конечно с ровными углами легче сделать потому что все время все равно что-нибудь будет вот какой-нибудь неровность какая-то будет так теперь у нас вот такая штучка есть да передняя часть штучка штучка штучка передняя часть у нас есть планка передняя планка передняя деталь и я себе Надеюсь, вам видно, тут нарисовала место для кармашка, и теперь его нужно сюда приделать прям ровненько все попасть и прикрепить его. Вот, закрепила, и на машинке сделать строчку где-то 3 миллиметра от края. Смотрите, вот в этом месте, где кант, у меня машинка очень тяжело проходила, то есть, мне приходилось рукой помогать и вот тут вот даже может быть видно что не очень как бы симпатичненько вот и я решила сделать две строчечки вот вот так вот делаем то же самое на этой части все кармашек готов на удивление, это самые быстрые карманы во, во всем моем шитье. Везде, где я только шила, было очень долго и убивала у меня практически все время. Вот у нас две вот такие вот части получились с кармашками, да, передние. Далее у нас есть вот такая часть спинки. Вот здесь надо сделать вот такую вот закрепочку, складочки такие, да. Ну вот, теперь берем, это у нас получается лицевая сторона, на изнаночной у меня вот так вот идет, вот видите, как складка на изнаночной стороне, а вот это идет у нас лицевая сторона. И у нас есть кокетка, здесь тоже смотрим, мне так тяжело различаются стороны, вот это лицевая. Лицевой стороной к лицевой стороне вот так вот прикладываем и совмещаем вот здесь по срезу. Вот я закрепила и теперь пойду делать вот здесь вот строчку и сразу обработаю этот срез на оверлоке. Так, чтобы когда мы будем это приутюживать, у нас сюда будет приутюживаться на кокетку, наверх у нас будет припуск приутюжен. Поэтому оверлочная строчка красивая у меня должна быть лицевая вот с этой стороны, со стороны спинки. Все-таки как круто шить такую ткань хлопковую. Это вообще просто одно удовольствие. Я еще так оверлок настроила классно. Так долго это все утро, целое утро я там нитки вставляла, перематывала и настраивала оверлок. И сейчас мне так нравится такая вообще красивая строчка оверлочная, оверлочная. Так, сейчас здесь, значит, можно сделать строчечку еще, как бы припуск придерживая, сделать строчечку. Я не знаю, ну, на 0,3 миллиметра, наверное, от этого вот от этого шва я сейчас на 0,3 миллиметра сделаю строчечку. Ну что, красивую отстрочку сделали. Теперь мы берем вот так вот, лицевой стороной к нам кладем берем наши передние части так по плечам их укладываем лицевой стороной друг к друг дружке вот эту и вот эту так и теперь скрепляем по плечевому срезу скрепляем и делаем строчку на машинке, а потом на оверлоке шов закрываем и закрываем с этой стороны, со стороны спинки, потому что мы потом в этом изделии почему-то обычно все время на спинку как бы заутю, заутюживают припуск, но здесь на перед будем заутюживать, поэтому оверлочная строчка должна идти сзади по спинке. И я тоже, наверное, сделаю отделочную строчку, проложу потом, ну такой же вот как вот здесь сделала. Точно так же сделаю. Ездила. Прервалась. Ездила. Забирала ткань. Для Давида на футболке. Вот это вот на футболке пойдут акулы. Это более плотная. Такая классная плотная по составу. Тоже кулирка. Тоже возьму ему на футболочке. Так, что тут у нас? Это мужу на футболку или старшему сыну. Посмотрим. Прикольный принт. Мне понравился. Так, это тоже взяла остаточек. Себе, может быть, сделаю что-то. Это у нас, по-моему... Что у нас это? Двух нитка. Двух. Двух нитка. Такая поплотнее так а тут а это тоже кстати вот более плотная она такая блин футболка будет классная тепленькая такая вот такой вот тут всякий интересный блинтик берем наш верхний воротник если честно я не очень разобралась где у меня тут верх и низ ну так вроде вот это верхняя часть воротника Потому что они какие-то очень одинаковые прям по размеру. Обычно там какая-то часть поменьше, я не помню, какая-то побольше. Мерила-мерила, по-моему, это, наверное, верхняя часть. И берем кантик. И вот так вот отсюда, начиная, да, все это прикалываем. Готово. И теперь идем и делаем строчку. Там написано, что на углах надо чуть-чуть припосаживать э, кантик. Вот, делаем вот так вот строчечку, ровно опять к нашему канту, близко впритык, вот по этой строчке. Готово. Теперь берем наш нижний воротник, кладем сверху и вот здесь вот закрепляем булавочками. Я закрепила, но строчку нам опять же надо делать вот с этой стороны, да, попадая вот в эту вот строчечку. Где тут? Вот, вот, так. вот в эту строчку. Так, это я убираю, мне уже не нужно эти кусочки, и здесь нужно только высечь э, в области уголков 3 миллиметра, до трех миллиметров, я имею в виду. Ну, так, наверное. Так. Ой, что это как-то много взяла. Ой, ой-ой. Так, и выворачиваем это дело. И смотрим, как у нас тут получается. С этой стороны красиво. С этой тоже очень красиво. И все надо отутюжить. Сейчас отутюжу и вам покажу, пока вроде все. Очень хорошо, легко вывернулась и симпатично. Я вам отвечаю, я не знаю, где здесь у воротника вверх, а где низ. Где, я имею в виду, где верхний из этих воротников, а где нижний. Вверх-то понятно, вот оно он найдет, все красивенько. Мне очень нравится. Я просто не понимаю, все, я запуталась, я не знаю. Они одинаковые. Берем нашу, что это, обтачка горловины, наверное, вот так, да, лицевая сторона на нас смотрит. И наши подборты или подборта и лицевой стороной к лицевой стороне прикладываем вот здесь к плечевым, нет, не так, вру, вот так, смотрите, к плечевым срезам. То есть, чтобы у нас а, получалась вот эта вот часть, вот эта наша часть смотрела вот сюда, в серединку вот так. Скалываем. И делаем строчку. Еще смотрите, я когда сделаю здесь строчку, я еще на верлоке эти края обработаю. Там в инструкции этого не написано. И потом надо будет заутюжить на спинку. Это у нас будет спинка, да, вот сюда. То есть вот с этой стороны, лицевая сторона верлочной строчки, у меня здесь будет идти. Там не написано, но... Может, это и не надо, но я сделаю. Так, и на спинку заутюживаем. И сейчас тут нужно будет сделать оверлочную строчку по краю подборта. Сейчас покажу, где. Вот так вот кладем лицевая сторона к нам. да? Это заутюжили наверх сюда. И вот по этой части, от начала самого, да, начиная вот отсюда, вот так вот по кругу, сюда и вниз до конца, прокладываем оверлочную строчку. А у меня тут какая-то бяка, я когда выкраивала, короче, там небольшие были загрязнения, вот такие, я о них знала, но забыла. Это я считаю уже, что стирала, как бы и это не отстиралось. Ну, я не стирала, она а мочила. Может, конечно, оно отойдет. Не знаю. Так, строчечку проложили красивенькую и все это отпарили, заутюжили. Берем полностью нашу вот эту всю детальку, да, вот эту, и вот у нас лицевая сторона, передняя часть, так вот кладем и берем наш кантик. Я тут не нарезала, потом нарежу, когда буду накладывать. И нам нужно сейчас притачать э, кант. Кстати, я вообще должна как бы была делать рукава. но До воротника вообще. Но я не делаю, потому что там на рукавах надо было, будет делать сборку. И мне, блин, так быстрее хочется с кантом посмотреть, как оно все это будет выглядеть. Поэтому я это отложила на потом. И смотрите, здесь, значит, как нам нужно... Вот у нас здесь есть надсечка, да? Вот вам видно надсечка. И в этом месте, вот то есть мы кант укладываем вот так, соответственно, да? Мы его прикалываем или приметываем, я буду прикалывать. И вот в этом месте, где у нас э, надсечечка, нам нужно его завернуть. Вот так вот, получается, до надсечки и завернуть к припуску. Я так понимаю, что так. Вот так вот я буду стараться, это как-то дело сделать вот сейчас все закалю покажу вот смотрите еще и кстати бейку ой бейку господи там бейка просто написано кант я его немножко натягиваю вот тут я зацепила вот так вот ровно по надсечке и вот здесь вот внизу у нас сделана отметка тоже вот она она и до нее и вот сейчас вот так вот начну и притачаю Легко сказать, тяжело сделать, и вот на этих участках, как бы, вот эта вот лапка для притачивания молнии, ну, вы понимаете, шла тяжело, вот я немножко тут переделывала вот здесь, вот, все сделала, это я уже приколола воротник, очень интересно, как-то там идет втачивание воротника, я так еще не пробовала, ну, ладно, попробую, что пишут. Вот я его приколола, видите, смотрите, хочу объяснить. Вот у нас тут рассечки были, да, до этой рассечки мы дострочили и остановились. И вот здесь вот мы прикалываем воротник прям от этой рассечки. И прикалываем не край вот этого вот канта, да, а именно край воротника. То есть кант у нас как бы накладывается на вот этот кант. И вот так распределяем, здесь соединяем по плечевым срезам, тоже рассечки у нас стоят. И по всему вот так вот весь воротник, то есть и нижний, и верхний, мы вот так вот вкалываем и делаем строчку. Сейчас пойду это пристрачивать. Тоже будет, скорее всего, мне здесь как-то неудобно, возможно, я вообще начну с середины и сюда. И вот здесь точно так же буду как-то стараться вот эти вот углы закрепить. Ну, что сказать, это было очень сложно. Тяжело. Вот так вот у меня идет. О, боже, здесь вообще как-то странно. Боже мой, я надеюсь, это никак не повлияет. Было вот тут вот сложно очень строчить, но как бы получилось нормально. Без всяких этих, если выклотить, здесь все будет ровненько, без защипов. Везде я посмотрела без защипов, но вот именно на этих местах было очень сложно. Так, а тут у меня что? Это я нитки потом все уберу. Тут все, в принципе, хорошо. Почему? А почему тут так? Не очень. Ладно, я сейчас посмотрю. Может быть, здесь чуть-чуть переделаю. Почему так много? Надо было вот сюда довести. Почему я так довела? А, ну, конечно, и поэтому у меня так высоко здесь получается. Переделывать, не переделывать. Чуть-чуть, наверное, здесь вот уголок переделаю. Так, а сейчас вам покажу, что нужно сделать дальше. Вот лицевая сторона у нас. Берем наш подборд и укладываем лицевой стороной к лицевой стороне. Вот так вот от самого начала скалываем до конца. Сейчас я вам, наверное, вот здесь вот переделаю и покажу, какой он, ну, в скол там состоянии. Я распорола, видите, переделала. Вот так теперь у меня это аккуратненько. Смотрите, вот я начала прикалывать. Мы будем строчить от самого низа, да, то есть вот прям закрывая вот сюда. Вот сюда вот получается строчка в строчку вот по этой нашей стороне, то есть начинать будем отсюда и вот так вот пошли до самого конца. А что я заколола эти штучки здесь, надо будет переделать, чтобы мне удобно было вынимать. И потому что вот здесь вот, вот смотрите, здесь мы тоже у нас здесь надсечечка и мы соединяем по нашей надсечке. И я так поняла по инструкции, вот у нас идет наш воротник внутри, да. Мы также скалываем по плечевым швам, по всему, здесь я еще не доскалывала, по всему воротнику. И вот так вот на вторую часть, вот до конца. Вот до конца. Сейчас я вот это буду все закалывать и пойду на машинку. И сделаю строчку. Мне будет, наверное, очень тяжело опять вот в этих местах. Как я буду идти вот по этой стороне, не делая защипов. Ну, стараться не сделать защипы. Как это у меня вообще будет, я не понимаю. Буду смотреть. Или по этой стороне, но идти чуть-чуть поменьше. Там, допустим, у меня здесь шов. Насколько у меня здесь шов. Примерно 0,7. Не знаю, сейчас буду... Ну, скорее всего, по этой стороне, наверное, буду идти вот здесь вот. Так, я уже отгладила. Дальше идет такая интересная путаница. Я немножко не понимаю, для чего делать. Я отгладила, померила, посмотрела, меня все устраивает. Но по инструкции там рекомендуется от плечевого шва до плечевого шва. Рассечь воротник, что-то как-то сделать, какую-то манипуляцию. Я подумала, что я ничего этого делать не буду. Вот у меня идет этот здесь внутри, как бы, вот эта вот у меня часть. Можно только ее, наверное, на оверлоке обработать, я вот думаю. Хотя я еще думаю, стоит или нет. Вот. Здесь, наверное, надо... Нет, тут нормально у меня. Но у меня же это будет закрыто. Вот здесь я буду прихватывать да, на плечевых швах. Я сделаю вот здесь вот закрепочки. Прям сверху вот так вот сделаю закрепочку красивую. На одном плече и на втором. Таким образом, как бы нашу вот эту обтачку я закреплю. Вот, потом я думаю, что я, наверное, еще сделаю от отстрочку 0,2 там миллиметра, 0,3 миллиметра от края, от плечевого среза до плечевого среза. Внизу вот здесь вот по детали, чтобы, дабы закрепить вот эту вот, э, свою, как она называется, припуск. Вот, вот так вот, наверное, сделаю это. Еще там рекомендуется вот здесь вот высечь. Ну, то есть, выворачиваете и высекаете. Смотрите, по своей ткани я ничего высекать не стала, потому что у меня и так как бы все, никаких толстых уплотнений. У меня очень хорошо держится вот этот тут уголок, и я его как бы боюсь, что если я высеку, у меня тут будет слишком мягко, да. Вот оно вот так вот будет идти. И получается вот так, да. Я не хочу здесь ничего трогать. И еще там рекомендуется, вот здесь, где у нас надсечка, вот она, да, вот так вот припуск сюда на подборт и сделать вот здесь вот от строчку тоже 0,2-0,3 миллиметра от края. Я тоже не знаю, буду ли я это делать, надо ли оно мне. У меня же здесь будут идти как бы еще пуговки, они в любом случае подборт будут держать, да, пуговки, Пуговки и эти, как они, и петельки. Они в любом случае будут делаться, э, то есть не на одну же сторону, да, не сюда же. Они будут крепиться полностью вот так вот, да, дырка проделываться и пуговка, соответственно. Поэтому я особых манипуляций делать не буду. Я только закреплю плечевые швы и сделаю отстрочечку вот здесь, вот, да, вот тут, где показывала вот и теперь значит можно переходить наверное к рукавчикам я кстати померила мне все нравится очень красиво смотрится я довольна своим воротником самое сложное можно сказать здесь сделано рукавчики там написано в инструкции от отметки до отметки проложить вот так вот две параллельные строчки но я обсмотрела сейчас всю выкройку, никаких там отметок, кроме вот этой вот, которая подходит для того, чтобы вточать рукава, никаких там отметок не было. Но я примерно, значит, себе помечу, сейчас я вам покажу, так, вот здесь вот, ну возьмем вот так, да, и примерно вот так, вот так, да. Ну, может чуть-чуть поменьше, вот так вот. И от сих до сих я сделаю эти параллельные строчки. Это нужно будет для того, чтобы чуть-чуть потом присборить рукав. Они делаются таким широким стежком и с минимальным натяжением, по-моему, если я не ошибаюсь. Главное, чтобы стежок был такой широкий, чтобы их можно было потом подзатянуть. Вот я уже сделала, у меня уже все закруглилось, но это я натяжение просто не меняла, а только стежок сделала больше. Я еще ничего не присборивала, не стягивала. И теперь нам нужно это в рукавчике соединить с рукавами и потом только это все как бы присборивать. Но вы знаете, я даже ничего в принципе не натягивала. А, вот как она у меня сама натянулась, да, когда я сделала эти две строчки, у меня натяжение, если что, стояло на четверке, вот, натяжение нитки. И вот как она сама натянулась у меня, так, в принципе, я ее в рукав и в это, вколола. В некоторых моментах мне даже не присборить хотелось, а разборить, наоборот, как бы чуть подрастянуть. Все, теперь пойду делать строчку и после того, как сделаю строчку, еще обработаю на верлоке так, чтобы потом я могла это на рукав заутюжить припуск. То есть у меня верлочная строчка будет идти со стороны передней части. Ну что, очень странные, непонятные сборки, конечно, были сделаны в этом рукаве. Ну ладно, я все пристрочила, отутюжила и сделала верлочную строчку. Все на низ на рукавчик. Так, я хочу вам показать закрепочка. Вот такая у меня закрепочка, которая держит вот этот вот наш подборд и от строчка. Вот она, она, от одного плечевого шва до другого плечевого шва теперь мы я все это мерю мерю я, я не могу строчку сделаю и мерю. так и теперь мы это соединяем по рукаву и по детали да нам надо вот здесь соединить и сделать строчку и еще раз померить кто тоже любит мериться как я так вот здесь вот соединяем по детали и по рукаву и на оверлоке делаем строчку у нас получается строчка будет идти по спинке аверлошная и на перед заутюживаться здесь в этом изделии все как-то по-другому ну ладно обычно просто в других изделиях это на спинку делается а здесь заутюживается припуск на перед я вот уже все заутюжила даже сделала все обработала на верлоке строчку и все заутюжила. И я уже сделала один рукав, и сейчас буду показывать, как сделать второй рукав. Вот такой вот у меня получился рукавчик. Я его еще вот здесь вот, вот эту строчку не отгладила. Я, вы знаете, смотрела очень долго с рукавом. Они для меня слишком коротковаты. И я хотела его чуть-чуть увеличить. То есть у меня вот так вот бы шел кантик, и вот здесь вот было продолжение. То есть вот эту бы тачку я не пристрачивала, а вывернула бы вот сюда. Я долго думала, делать мне так или не делать. И в итоге подумала, мы тут посоветовали всей семьей, и решили, что для пижамы короткие рукава это как бы ну, нормально, так должно быть. И я оставила так, как оно есть. Немножечко я делала на свой лад рукавчики, потому что по инструкции тоже как-то непонятно. Здесь я обработала на оверлоке и с этой стороны пристрочила. По инструкции как-то там надо сначала застрочить, потом распороть. Такая же фигня, как вот здесь вот с воротником. Поэтому я сделала на свой лад и мне очень все нравится. Все очень красиво. Так, делаем второй наш рукавчик. Вот он у нас идет, вот такой. Для этого нам нужно взять вот такую вот нашу под, подгибку. Она, смотрите, идет вот так вот, да, то есть вот так вот. Это у нас вроде как, ну, неважно, я вам потом объясню. Берем, пока вот так вот переворачиваем и делаем вот здесь вот строчку. Закрываем и разутюживаем в разные стороны и теперь вот смотрите я заутюжила в разные стороны застрочила заутюжила нам нужен кантик ровно по размеру нашей нижней части рукава вместе с припуском вот этого среза вместе с припуском я отмерила и сейчас срез нам тоже надо застрочить по размеру припуска вот сейчас покажу вот смотрите, я застрочила, и вот этот вот наш внутренний вот этот вот кантик, я его удалила, чтобы он не давал мне лишней толщины. Сейчас я вам покажу, и вы все поймете. Вот у меня застрочено, и теперь я вот это вот таким вот образом, здесь я сейчас завяжу, вот таким вот образом буду укладывать, чтобы толщины у меня не было лишней. Вот, смотрите, и вот так наш этот кантик к лицевой стороне, к срезу рукава, к лицевой стороне, вот так вот закрепляем по кругу наш кантик. И вот эти вот наши припуски, когда будем строчить, их вот так вот укладываем, чтобы их видно не было, да, то есть строчечку кладем вот прям вот здесь вот. Вот я обработала, пристрочила вот так вот и вывернула на изнанку рукав. Теперь вот эту нашу обтачку сделайте на ней сразу окантовку с одной стороны, да, чтобы лицевая верлочная строчка шла вот здесь. И вот так вот лицевой стороной, да, к лицевой стороне укладываем ее вовнутрь, соединяя по срезам. То есть вот здесь вот соединяем чтобы у нас все прям было хорошо и точненько и вот здесь вот у нас тоже надсечка есть на самой обтачке и на рукаве тоже соединяем Ну и все по кругу соответственно и делаем строчку опять до да? Прям вот в эту вот строчечку попадая ровненько. Ну все, вот так вот получается. Я вывернула это все и отутюжила. И теперь мне осталось только сделать строчечку отделочную вот здесь, как на этом рукавчике. Вот. Сейчас я то же самое сделаю здесь. И можно приступать к низу, к обработке низа. Итак, чтобы нам обработать низ, нам вообще надо заутюжить. Да? Сначала тут примерно на 0,7. Вот так вот снизу. Вот так все. А потом еще раз заутюжить до нашей вот этой вот кантика. Да? Но я сначала возьму и вот так вот выверну на изнаночную сторону под борт. И вот здесь вот застрочу. И высеку уголок вот потом с одной стороны с другой потом выверну и заутюжу все вот смотрите я уже заутюжила но показываю да то есть уголок вырезала вывернула все и вот так вот сначала на 07 здесь у меня от среза и потом вот так вот это получается 3,5. Все как по инструкции. Сейчас я пойду и буду делать строчку вот здесь вот на 2-3 миллиметра от края. И вот так вот по всему низу. И все. Останется мне сделать пуговки и петельки. Ну, в принципе, это я сделаю. Покажу вам результат. Вот, в принципе, штанишки не очень подходящие, ну я, соответственно, же сошью либо шортики, либо длинные, смотря, насколько мне хватит ткани, да, остатка. Вот, вот так вот. Мне все-таки кажется, что рукава мне коротковатые. Но мы долго обсуждали всей семьей и решили, что у пижамки они должны быть короткие, поэтому я оставила такие вот, как вот они идут прям по выкройке. У меня, я брала выкройку по обхвату груди, 92 у меня, вот, и на свою ростовку, метр семьдесят. Вот так вот как бы это все получилось, мне очень нравится. Я думаю, что это одна из тех вещей, которую я буду носить постоянно. Надо скорее шить штанишки сюда или шортики. Вот, очень удобная, красивая, воротничок. Сама себя нахваливаю. Ну, правильно, я же делала и нахваливаю. В чем мне не нахваливают? Вот так вот у меня все получилось. Я вам рукава демонстрирую. Буду испытывать. Скоро уже буду испытывать. Прикольненько. Пуковки вот я сделала. Вот так вот. Все. Я со всеми прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пишите, ставьте лайки. Все. Подписывайтесь. Всем пока.